Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. В сегодняшнем видео мы коснемся вопроса, зачем люди, в частности, зачем я, занимаемся йогой. Как определить, в правильную сторону ли ведет ваш путь, или вы погнались за призрачным идеалом. Как я уже говорил в видео «Йога-чести-теория» и «Йога-чести-практика», «Йога-чести» — это путь личности к абсолютной реализации духа. Заплату? Нет, бесплатно. Это меняет дело. Я готов. Что вам нужно? В каждом человеке есть высший дух, и именно он, расширяясь, образует вашу душу, которая потом инкарнируется в ваше физическое тело. Осознать вторичность желания чувственных удовольствий и принять первичность устремлений Духа и есть первый шаг по пути духовного развития. Если вы, дорогой подписчик, идете в правильном направлении, то вы не выбираете, а знаете, что вам нужно. Вы не критикуете, а дополняете. Вы не требуете, а принимаете с благодарностью. Вы не забираете, вы отдаете. Отдаете свет, излучаете спокойствие и доброту. Вы открыты сердцем и не пытаетесь из себя строить того, кем не являетесь. Вы просто наслаждаетесь счастьем быть. Быть. Жить. Осознавать. Э, я прошу прощения за вторжение. Я вот как не посмотрю ваше видео, постоянно мне кажется, что вы каждый раз какую-то муть говорите. Да, добрый день. А как вы их смотрите? На перемотке? Ну да, как и все видосы. На ТикТоке вообще минута считается уже длинным. Давайте покажем ему, что так делать нельзя. То есть вы считаете, что видео про духовное развитие, то есть видео на тему вашего здесь на земле существования, можно быстренько посмотреть как клип из ТикТока. А не кажется ли вам, что и жизнь ваша будет, как и клип из ТикТока, такая же яркая и такая же 15-летняя, как и аудитория ваших социальных сетей? А если кто-то хочет дать инструкцию не на 15, а на 40 или даже 80 лет? Чего? Инструкцию? Это ваша болтовня? Это инструкция к жизни? Порывы вашей души – это инструкция к жизни. А устремление духа – это видение цели вашей жизни. Ваша душа при просмотре любого видео сонастраивается на человека, который в этом видео что-то объясняет. И если вы почувствовали, что порывы души этого человека отзываются в вашей душе, если вы сердцем почувствовали, что этот человек озвучивает ваши собственные мысли, ваши чувства, но своими словами, то да. Эти видео могут послужить для вас картой по инструкции вашей жизни. У вас там видео на канале иногда по полчаса, так чем мне, полчаса сидеть и слушать? Если содержимое видео отдается в вашем сердце, то да. И не просто сидеть и слушать, а прочувствовать на себе, как и в каком объеме энергоинформация приложима именно к вам. Энергоинформация? Что это еще за диковинный термин такой? Когда вы смотрите, к примеру, ролик, как подключать электрическую плиту к сети высокого напряжения, это чисто информационный ролик. И вам при этом все равно, как выглядит говорящий, его манера и цвет глаз. Главное, чтобы информация была хорошая. Да будет свет, сказал монтер, и я фосфором натер. Но если вы слушаете музыку, то тут главное все остальное. Тембр голоса, чистота музыки, ритм, настроение, ощущения во время прослушивания. То есть все, кроме информации. Информационный ролик вы спокойно перематываете и в принципе не теряете общий смысл. Но если вас кто-то попросит оценить свою любимую песню, а вы будете ее перематывать по 10 секунд, то вы не получите никакого удовольствия от прослушивания. Вы вообще не поймете, как эта песня может хоть кому-то понравиться. Ну да, да, я понял. Э -э, а причем тут ваши ролики, они же полностью информационные? Как раз это и есть большое заблуждение. Эти ролики энергоинформационные. И не только мои, но и вообще все видео про духовное развитие. И вы смотрите их либо как информационные на перемотке, и вся суть, то есть вся энергетика, все содержимое от вас ускользает. И вы не то, чтобы ничего не поймете, так еще и ничего и не почувствуете. Либо наоборот, слушайте их как песню. Автор чего-то там лопочет, ересь какую-то несусветную несет, а вы наслаждаетесь тембром голоса или харизмой, или еще там чем-то. Энергоинформационные ролики надо внимательно слушать информационно, головой, и энергетически воспринимать трепет вашего сердца, как отклик вашей собственной души на данного человека. И тогда ваша жизнь наполнится смыслом, и этот смысл станет реальным ощущением, а не чувственным желанием, навязанным системой. Как, например, зарабатыванием денег или карьерным ростом. Э, я прошу прощения за вашу дуд-беседу, а что такого плохого в карьерном росте и зарабатывании денег? Ну, конечно, лучше быть добрым нищим, чем злым богачом. Лучше быть добрым, здоровым и не испытывать ни в чем нужду. Занимаясь йогой чести, каждый может стать добрее, так как не будет думать, что его персона более важнее, чем другие. Не будет себя вообще ни с кем сравнивать. Благодаря регулярной практике йога чести, например, по средам на этом канале, любой сможет убрать различного рода блокады или зажимы и не только в физическом теле, но также и в теле ментальном, осознавая иллюзорность своих заблуждений. Практикующий йогу чести сможет отделить зерна от плевел, и начнет направлять энергию и деньги на то, что действительно заслуживает внимания. И тем самым, конечно же, перестанет испытывать нужду в чем-либо. Да-да, очень красиво поете, а дела мало. А что вы уже пробовали из того, что я говорю? А что тут пробовать? Вы что, даете какую-то инструкцию? Про инструкции я только что отвечал вашему товарищу. Но так, да. Да. Какой комплекс вы делали из тех, которые я выкладывал? Или вы занимались со мной в онлайн-режиме, в среду? Эм, ну нет, не занимался, но у меня вообще-то как-то времени на это нету. Я вообще-то работаю на полную ставку, и у меня семья, мне надо деньги зарабатывать, они а корчатся на коврике по полтора часа, неизвестно зачем и чем. Йога чести – это социально интегрированный метод духовного самопознания. Йога Чести – это проект, позволяющий для всех людей с любой степенью занятости. Вы пытались увидеть или почувствовать свои телосознания, эфирное, астральное или ментальное тело? Ролики на эту тему, кстати, есть на нашем канале. Что это еще за эзотерический бред? Я же сказал вам, что зарабатываю деньги для себя и своей семьи. То есть, ваша цель – умереть богатым? Я, если честно, мало чего понимаю. По-моему, обеспечить свою семью – это хорошее дело. Или что? Чувствовать свою душу – это хорошее дело. Я не думаю, что ваша или чья-либо душа живет только желаниями заработать деньги. Я уверен, что вы попались на удочку маркетологов современного социума и совсем забыли, что у вас есть душа, а у этой души есть еще и какие-то порывы. Или вы с самого детства мечтали, как бы обеспечить свою жену и детей? Надеюсь, вам до вечера этого хватит. Ну ладно, а как почувствовать эту вашу душу? Свою душу я прекрасно чувствую. И еще этому чудесному знанию обучаю всех желающих на курсах обучения инструкторов йоги в традиции йога-чести. А вы свою душу можете почувствовать в медитации, в двигательной, например, или в статической. Для этого надо минут сорок сконцентрироваться на раскрытии себя в мир через сердце. Что, 40 минут? Нет, я не смогу. Ну а для того, чтобы смочь, надо заниматься хатха-йогой хотя бы по средам на канале Йога Чести. А теперь, друзья, сели поудобнее в позу лотоса, раскрыли сердце на весь мир и подарили любовь и зеленую радость всем живущим на этой прекрасной планете Земля.